А глобальный, действительно, спонсор был э, Иркутский авиационный завод. И я просто ну, искренне благодарен лично генеральному директору Александру Алексеевичу Вепреву, потому что, если бы не они, э, ну поймите, это очень дорого э, записать э, профессионально в профессиональной хорошей студии с хорошими аранжировками, выпустить это все в том виде, в котором это потом получается. Это недешево, даже в Беларуси, в России еще дороже, вот, и если бы не Иркутский завод, этого бы не получилось, я к чему, следующая песня, я всегда говорю, я ее не писал специально, ну вот, как-то так получилось, что она у меня вот случилась, хотя, как я говорю, производственная песня, попробую ее написать, как это получилось, я не знаю, но тем не менее, она и есть, называется «Летающий завод». Еще одна стремительная птица В небесный океан от нас уходит, И на взлете сотни глаз проводит. Уходит воевая единица. Все наши птицы в небесах кочуют, Мы помним мы, как взятые вершины, Мы делаем красивые машины. Которые летают и воюют, Гудит летающий завод, и пятый океан зовет, Российский наш растет воздушный флот, И снова новый самолет у края полосы замрет, и даст ему добро на взлет летающий завод. Здесь не забудут пламя лихолетий о тех годах. Здесь помнят даже стены Мороз и голод, фронтовые смены А у станков и женщины, и дети Пылали города за горизонтом Все верили, что победить должны мы На запад шли крылатые машины Клеймом на каждый грозный тыл фронта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 Мы не забудем, скопеля пустые Нас приземлили, но мы все ж взлетели Без неба самолету нету жизни Живет он лишь тогда, когда летает И плохо, если кто не понимает Не зря, не нельзя без авиации, отчизне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 Душный щипуется днем и ночью, Без исключения каждый здесь создатель, конструктор, техник, летчик, испытатель, директор, инженер, любой рабочий. В машине этой каждого частица, Ведь часть души мы с нее оставляем, И в небо выпускай, желаем. Удачи в небесах, родная птица. Путит летающий завод и пятый океан залет. Российский наш растет, воздушный полот И снова новый самолет, у края полосы замрет, Ты даст ему добро на взлет. Летающий завод за самолетом самолет, У края полосы замрет, И даст ему добро на взлет! Добро на взлет! Летающий завод Спасибо.